Здравствуйте, друзья! Вы находитесь на канале GoPlayGames, и мы начинаем новую игрушечку The Final Station, потому что нужно как-то вот Я думал, что зайчика будет чуть-чуть побольше, что мне хватит его как раз и на пятницу, и на субботу, но нет, нет, не хватило, поэтому сейчас вот такая вот коротенькая легкая игрушечка будет у нас. Вот, она, по идее, быстрая. Так... Давай все перезапускаем, все переделываем, все нормально. Сейчас поиграем с вами. Я уже не помню, как-то как, я как, как давно я в нее играла. А, во-во-во, вс ⁇ На Е, на Е, на Е. Ха-ха, как... а, уйди, уйди, уйди. Вс ⁇ еще ждет, спокойно. О, о что-то есть. Для патроны, сигареты, 6 баксов. вот это нормально так так а сколько у меня патроны вот тут 22 патрона это что такое аптечка ключиков о либо сюда либо сюда можно ну-ка ну давайте спустимся а -а -а -а. <звы> <О -хо. звы> опачки здрасте так а тут что? Ага, там какой-то проход непонятный. Давайте-ка еще за... мы спрыгнуть можем? Не, не можем. Значит, тут -то должен быть какой-то проход еще туда вниз. А что у нас там наверху, если мы вот тут Приветики. Привитики. Я можно? Я сейчас обойду вот эту вот так вот мне вот. А... Я же не упаду. Так, тихо. Там, походу, уже все, да? Да-да-да. Там уже, видимо, новый этап начинается. Так, а тут? Хоть-хоть-хоть-хоть! А Хо-хо-хо! А а а так, тут прям надо по головам стрелять. А перезаряжать? Вот, отлично. Перезаряжает. Так. Ага. Ну, давайте, короче, сейчас зайдем сюда. Я тут смогу с кем-нибудь поговорить, пообщаться. Тут как бы народ, все дела. Что это вообще такое за место? Очень интересное. И... А вниз как туда вот к, к этим спуститься подойти нельзя? А? Вообще никак. Да вы что? Да вы что? И тут ничего. М -м -м. Ну ладно. Ну ладно. Так, тут есть сюда спуск. Либо выход вот сюда, вот, да? Там труп лежит. Наверное, у трупа что-то есть. Да, пистолет. А тут что-нибудь? Рыбку половить? Нет, нельзя, нельзя, ничего нельзя. Ну ладно. Сейчас быстренько тогда вниз тогда спускаемся. У нас остается, в принципе, единственный проход это вниз. Идем вниз тогда. <звы> <звы> 106-й год со дня переворота посещения. Да? Я правильно прочла? А, это я отключила будильник, да? Ну ладно. Так, мы встали, проснулись. Так, мы ну, пойдемте. Ну, Посмотрели в окошко. Тут уже все грустненько, да? А, нет. Так, откроем Мыло монеты. Туалет надо обязательно, да. Так, руки помыть. Так, лесенка. Что у нас тут еще есть? Так, раз дверь. А тут раз не дверь? А ручка же и торчит, тут что-то торчит. Так, холодильник. Еда. Господи, показалось, что это что-то огромное. Тут просто вот стоит какой-то чудовищный монстр какой-то. Да, это Все лишь деревце все граждане, достигшие 16 лет, обязаны явиться в местный центр реагирования для ежегодной отработки ситуации повторного посещения. Начало сборов в эту пятницу. Администрация Арманда Уайта. А еще что-нибудь есть? Нет, только это. Ну, окей. Ну, вроде сейчас пока все нормально. Мы бежим. Такие веселые, задорные. Как? Каирра! Привет. Ты сегодня рано. Мартина сегодня нет. Запропастился куда-то. Приходится за него отрабатывать. Хорошо. А что, я могу что-нибудь взять, тут купить? Ну что у вас тут происходит? Что, убрать? Нет? Нет никого? А, вот и Мартин, нибудь, сидит, бухает, да? Запропастился. А тут что? О, виски, сигареты. Ай-яй-яй-яй. Запропастился куда-то. Вон он у тебя в подвале сидит. Ну-ка, я могу ему сказать? Я нашла. Там в подвале дрыхнет. Нажрался и спит. Это, я так понимаю, алкомаркет какой-то. Ну ладно. О, что-то тут. Требуются на постройку стр... Да, на постройку стражи требуются инженеры, механики и строители. Опыт от 10 лет предоставляется проживание в нижнем секторе метрополии. Метрополя, питанию удвоенная пенсия. Не, распро... не распространяется на семье переселенцев. А мы переселенец? Или нет? А мы кто? Так, там, видела, лестница наверх есть. Мы можем принять душ? Так, давайте наверх сразу. Нет, вниз. сейчас я до тебя дойду. Болты, тряпки, шкафчик. Нет! Стой! А, ты просто переоделся. Ой! Кажется, я случайно закрыла дверь. Ничего я не подсматривала? Я пошла. Точнее, я пошел. Так, тут вниз ничего, нигде нету. Ага, ну-ка, да, поговорим. О, привет! привет вот тут закончился а еще что-нибудь шоу сегодня не будет можешь не спешить еще что-нибудь нет все а, туалетная бумага 3 баксов Вообще ничего не видно ну пойдем дальше интересно что что будет я, я уже ничего не... О, помп. А, ты уверен, что это хорошая идея? Он не самый надежный машинист. Не дай бог, что-то пойдет не так. Расслабься, я прислежу за ним. Джеймс, это очень важный поезд. Я знаю. А, знаю. А еще что-нибудь? Нет, это все. Ну, ладно. Опа, еще мы... Так, в... высшая плата метрополя. Полу Андерсону, начальнику станции Бертфурд. Подтверждение кода для... Блокаторов 5887. Опа, это мы куда-то записали. Да, вот, вот у меня тут кого торчит нужно. Куда-то его, значит, наверное, применить. А мы тут можем. Нет, тут не можем. Шкафчики, может, какие-нибудь? Что-нибудь, где-нибудь? Сюда ткнуть? Нет. А мне показалось ли что там что-то вот лесенка есть какая-то? А нет, это дорога. Все, все, все, все, все разобрали, все бежим дальше, смотрим, что там разбираемся. А я с тобой еще поболтать могу? Нет. Это девочка какая-то походу. А открыть, открыть дверь жить надо, надо. Привет. Пока тебя не было, они успели установить новые блокаторы. Шеф оставил код в своем кабинете. Вбей его в панель рядом с поездом. Я в дороге расскажу подробнее. Так, Ну мы его уже подобрали, мы уже там все обшастали А вот и наш Белус 07 Наш поезд, да? А, 5887 Да, подошло, подошло, смотри-ка Отлично Ну погнали, что? би бип Чух-чух Чух-чух Чух-чух -чу! Паровозик, который смог. <с> так, что у нас тут? Поезд в не в лучшем состоянии сейчас. Так, это экспериментальная модель. Хорошо. Оборудование будет часто сбо... А тебе придется его настраивать. Если оно перегреется, мы далеко не уедем. Вот это вот. А... Нам нужно заставить повесть в Вильстрим. День туда, день обратно. И двойные, и премиальные. Звучит здорово, как по мне. О, галочка тут появилась. Я что-то понажимала, вроде что-то что что заработал. Тут тоже. Ах да, блокаторы. Ты же застал аварию на Экслер-5. Страшное дело. Понятное дело... Совет не мог это просто так оставить Теперь, чтобы покинуть станцию Необходимо получить Специальный код доступа от начальника станции Еда, 3 из 10 Аптечка, 2 из 10 Это двигло наше? Опа, ничего себе Опасная система крафта. Опа, карта. Ничего себе. Блин, вы прибыли? Вообще не помню, что в ней, как в ней. Зомбарей вспомнила, что по башкам, по бошкам стрелять, а дальше что? я не помню. Ничего, как в первый раз играем? Я уже даже не помню, какого года этого, эта игра. Там кто-то сидит, но я сначала пройду назад. Нет, назад нельзя, значит идем вперед. Идем вперед. Ну давайте поговорим. Опаздывайте. Экспресс-польс сегодня отменили. Придется ехать на этой развалюхе. Ну хорошо. Ну. Так, тут что? Привет. Как отдохнул? Понятно. Кода от блокаторов у меня нет. Он у шефа. А он ушел на обед. Может тут подождать. Или поищи его в городе. Уверен, он где-то поближе. Ну, то есть мне в любом случае тащиться, да? А с новыми блокаторами работа стала в два раза больше. Эти идиоты в правительстве. Ага. Ага. Ну, все для народа всегда делается. Заперто. Плохо, что заперто. Ну, это, видимо, мы сейчас должны найти этого чувака, и он нам откроет, даст код, правильно? Правильно же Иначе как, иначе никак. О, чуваки стоят. Это спит уже. А у меня, где мой прицел? Ну, это прицел. Я тут ничего не могу зацепить, да? И вот там, там же что-то вон. А он не прыгает. Ага, нет, не прыгает. Так, вниз нельзя. Наверх... А, нет, можно, смотри прошел. Ну-ка... Давайте не сейчас. Ну, давайте. Я просто сама пройду. А меня сегодня не будет. Новый кассир просто ужасен. Избавься от него и найди нам нового. хе, -хе. Очки. 6 баксов. Это, конечно, жутко, когда нужно от кого-то избавляться. Кому-то там притискать. Слушай. Все. Твои дни на этой работе закончены. До свидосы. Это, то есть, я вот так вот могу, да, по домам гулять чужим. А поступило сообщение о перебоях со связью на западе страны. В частности, не отвечают районы, приближенные к границе первого контакта. Мы ожидаем подробностей. Первого контакта. Хм. Так, чувак дрэфит. То есть, мы абсолютно спокойно так по любым квартирам бегаем, да? Встать в 6.40, выпить литр молока, пробежать 10 километров, повторять каждый день. О, кто-то пытался заботиться о своим вот он, походу, встал в 6 утра, выпил, попытался выпить молоко, вот открытый холодильник, у него в руках молоко как раз, вот, внизу бутылка молока, и он дрыгнет. Походу, пьесы что-то пошло не по плану. Слушаю вас. Тогда зачем вы отвлекаете меня от работы, сэр? Ну, иди ты в жопу. А, чё, а это что вообще за место? Нам же в кафешку какую-то надо, да? У нас же босс ушел на обед, получается. Так, сюда нельзя. Тут. Опа. У меня не получилось найти подходы к Адаму. Он весь в отца. И что теперь делать? Нужно идти в обход. Майкл, я знаю, это крупная партия. Но если удастся ее вывести из Ристоля, нам больше не нужно будет беспокоиться ни о чем в этой жизни. Кто-то что-то там мутит, смотрите-ка. Что-то там собирается перевозить, перепродавать, перекупы, видимо, со своими видео... Ух ты, мое! Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, а то я так пробежала. Так, вроде ничего не горит. Ничего не нет. Драхуйте! Да какого черта? Большого такого жирного лохматого... А что? О, провода, виски. Ты серьезно? ты залез в чужую машину? Вот так вот просто взял и залез. А это разве не охранник там стоит? Который она... Это мы вот сейчас к охраннику зашли, да, в кладовку? Ехал сюда самого Моргерштер... М -м Моргенштерна. Господи. А тут просто два шурупа открутилось. Ага, это типа срез такой, да? Ну, даже не срез, а просто путь другой. Ну ладно. В принципе, нам пофиг, как снизу или поверху идти обратно. Так, тут у нас что? Ой, хрум. Прости, совсем забыл про поезд. Ключ у меня тут в чемодане. А записку с кодом я оставил в шкафчике. Только не бери оттуда ничего, кроме кода. Да? Ты прав. Прости. Ш что? Мы ему что-то говорим? Мы можем дальше пройти О, друг, вручай Мне на пиво пара монет не хватает Да, ну смотри сам Аккуратней ночью гуляй Ящик на голову не упал Чтобы ящик на голову не упал случайно Это типа угроза была Ты сам не смотри Как бы тебя поезд не переехал То знаешь, ты, ты у меня ящиком угрожает У меня штука-то покруче будет В его поезда так, ну мы тут вроде все обошли. И сверху, и снизу, и со всех сторон. А по телеку больше ничего нового не крутит? Нет. И больше мы никуда идти не можем, ни с кем поговорить не можем. Так, там мы уже были внизу. Ну, в принципе, все. Нам осталось залезть в шкафчик, получается, к начальнику, который там сидит, жрет. Ну-ка. Высшая плата, так, так, так. Роджерсу начали, Так, так, так. 9, 2, 5, 7. Вот он тоже записал это внизу, у нас тут есть. Отлично. Погнали дальше. Так, 9, 2, 5, 7. Дальше будет сложнее, насколько я помню, да? Ну, как помню, по логике. Должно быть сложнее. Так, еще надо нам что-то э, вспомнить, как э, ремонтируется поезд. Как это все делается. Я просто переживаю, как бы у вас это все делать тихо не было. Да уж, тут внутри еще хуже. Какие-то проблемы, сэр? Проблемы? Да! У меня есть проблемы. И вы мне добавляете новых. Боюсь, я не понимаю, о чем вы. Черт, фрейсовый поезд. Где он? Так, тут все... Сэр, рейсовый поезд ходит без изменений уже 20 лет. Да, я в курсе, потому что я на нем езжу все эти 20 лет. Я могу тебе что-то дать? То, А, во! Ай-яй-яй, что надо сделать? Онлайн, Питер Райт. Привет, с возвращением. Спасибо. А, пока изменений в маршруте не планируется. Хотя на юге перебои со связью. Надеюсь, бригада успеет починить. Я тоже. Питер не в сети. Замечательно. Так, это все или что? Или мне надо еще что-то сделать? Я просто я. Тут что-то поднимается. Что-то происходит. Что-то происходит. А, вот это вот вырыглось. Чувак сдох! Ага, это вот так вот надо, да? Это что сейчас было? А, это мы его еще реанимируем? Где? А, нихуя. А как он так сдох? А что случилось? А, -а, -а это я должна им носить еду. вот это да, с почином первая смерть Вот там другие такие же поезда, как у меня стоят о, что там? тряпки это, наверное, хорошо так, а где все? А, мне нужно отойти, у Майкла какие-то проблемы с патрульными, Аманда ладно, тут что? привет! кот? ах, да кот где-то тут была инструкция, как его распечатать. Слушай, дай мне пару минут. Прогуляйся пока по, горо... по городу. Ну-ка, тут что-нибудь. О, ЖД-форма, сигареты. 5 баксов, 6 баксов. Ну, Пойдемте дальше. А нахрена нам деньги тут? А, проходи через сканер. Да быстрее. Да идут старец меня, не повышай на голос. Не повышай на меня буквы. Послушай, они отменили продажу всех билетов на юг, но мне нужно вернуться домой, это важно. Я заплачу, деньги у меня есть. Спасибо. Так, у нас еще плюс один пассажир. Насколько я понимаю, так, тут что? А, Все еще никаких подробностей? Совет молчит? Я думаю, они уже эвакуировались. Ерунда! Ерунда! Ты что-то носишься? Я могу с вами? Нет, не могу. Так, что у нас дальше? Опа. И как мы к ней доберемся? Что? Нет, нам нужно на север. А, это я к ним обратился, типа, вам на юг, а они такие, нет, на север. О! Вот, вот нам, нам для чего это все. Так, у меня есть 50 баксов. Да? А, нет, вот мои. А, у меня есть 76. Мне, я думаю, мне надо купить. <с devices> <св> Ладно. Покупаем тогда. У нас 4. А что значит бар? Что вот это вот? Это та же самая еда? Ладно, пойдем. Пойдем а дальше. Так, что у нас тут дальше? А, еще раз повторяю. продажи билетов закрыта. Да. На все направления. Зашибись. Зашибись. Так, ну пойдем, пойдем дальше. О, тут еще что-то, да? Добрый день. Что будете заказывать? У нас это не готовят, простите. А я не могу ничего не ничего отсюда купить. О, монеты мыло. А, друг, спроси на кухне, где мое мясо? Мы пойдем спросим. А, а я что, не могу? Это значит не сюжетная, да? Какая-то хрень, это так чисто. Нет, твоего мяса, все. good. А это же не кухня, кухня вот, вот тут, вот, вот, да? Это не ты случайно заказал чертову тройную прожарку мяса? Уже битый час тут торчу. Так, я могу ему что-то передать? Просто ради любопытства. Нет, не могу. И у меня этот самый курсор появился, прицельчик. О, можем спуститься. Это крыса такая, хера себе, огромная крыса. А, не трожь, не, не, не трожь. Какая-то бочка со слией а что-то происходит. Одежда, спецодежда. Опачки. О, ты что тут сидишь? Не выдавай меня. Тут что-то происходит! Не верь военным! Ладно, пойдем дальше. О! Проходи быстрее! Прохожу, прохожу, там кто-то сидит. Ничего себе у вас тут! А, это облава, что ли, какая-то была? Стоять! Что ты забыл? Сбави сотрудник ЖД не дает права мне мешать. Еще раз тут увижу, рядом приляжешь. Ладно, ладно, ладно. Так, идем дальше. Нифига, если там была какая-то. Как Ты была, кого-то замочили. А? а, это продавец наш, да. Так, билеты закрыты, все закрыто. Башня какая-то, вон, красная. Так, мы... нам еще дальше надо пройти. Нет, я никуда не еду. Еще что-то? Дома меня никто не слушает. А ты подумай вот на чем, парень. Если у нас есть страж, который нас спасет в случае второго посещения, зачем тогда совет строит эти гигантские подземные убежища? Логичный вопрос. Так, ну все, в принципе. Мы тут все облазили, по идее, да? Нам больше никуда не это. А... Вроде никаких путей я не помню больше. Так, в принципе, мы все обошли. Так, можно еще что-нибудь купить? 40, 46. чуть-чуть не хватает. Чуть-чуть не хватает. Опа! Тап, сменить оружие, куя-аптечка, ей действие, перезарядка, выстрел приклад. Ой, ух ты! Так, это. Да, как-то все хорошо, это я тыкнула... Так, нет, это... А, вот, закрыть, закрыть, закрыть. Большими буквами написано прямо передо мной закрыть. А я что-то... Нет, и не того. Так, ну я думаю, мы уже прогулялись по городу достаточно далеко. Так, с этими уже... А, вот, да, он откры... открыл уже свой шкафчик. Все. Я распечатал код, надеюсь, там все верно. Я тоже надеюсь. Не хотелось бы возвращаться. Куда Аманда запропастилась? Не знаю, я ее не видел. Так, подтверждение кода для блокаторов. Ага, 68-9. Так, 6-2. Блин, мне чувак сдох. Да, конечно, да. Так, у нас это нет не то, жрать хочет, На. Держи. Так, тут все, все нормально. Тут кто есть? Онлайн нет. Так. Ага, мы едем вот так. Хорошо, хорошо. Я делаю вид, что я понимаю, что я делаю, но на самом деле я ни хрена не понимаю, что тут происходит. Так, тут что? Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. А, тут просто нужно под контролем это все держать, да? А вот тут у нас что? Тут ничего. Все нормально, едем. А, так, награда 160 баксов, если мы его довезем. Тут награда 120 баксов, если мы его доведем, да? Что у тебя опять тут? Тихо, тихо, тихо. Ставим на месте. Ну, так-то нормально мы вроде все хорошо делаем. А если мы один понижаем, то другие расти начинают. Поняла? тут все такое равновесие должно быть. Или мы можем все как-то опустить, попытаться... Что происходит? Черт! Может, началось? Вот там какие-то взрывы что-то происходит. Оба прибыли, отлично. Так бабла нам дадут? кто нибудь высадится? Аварийная станция. Акт завершен. Блин, 250. Помощик машиниста. Блин. 250 баксов. То есть у меня бы сейчас было 500 с лишним. Вот это боль. Вот это боль. Спасибо, что попытался помочь, но, похоже, дальше нас не пустят. Отлично, просто отлично, теперь я точно никуда не успею. Я знаю. Да, но у меня больше нет полномочий. Теперь тут руководят военные, и их начальник ждет тебя. Чувствую, ничем хорошим это не кончится. Лучше поспеши. Ладно. Нет, я не знаю, что сейчас в ремонде. В ремонде. Еще у меня высокая температура, поэтому я и просил тебя не подходить к этим штукам. У Дженнифер случился приступ, ее забрали в лазарет. А, это вот это вот, да? Опа, тут какая-то, смотрите, черная жидкость. Так. Маркус, это приказ сверху. Тут нечего обсуждать. Его новые уровни доступа. А, в... в. Возможность принимать самостоятельно несогласованные с оператором решений в экстренных ситуациях. А. Разрешается хранить и применять огнестрельное оружие. Его новые уровни доступа. Мои, что ли? Принимать самостоятельно и несогласованность с оператором решений в экстренных ситуациях. Разрешается хранить и применять огнестрель. Ух ты, ее маю. Это мне? Это я? Это я теперь могу, да? Стрелять? Стоять! Доступ в розарец закрыт! Код доступа? Хорошо, проходи. Ух ты, тут что-то происходит. Их рвет черный жижи какой-то. Что тут? Это не кровь. Я тоже не знаю, что это. э э подожди, тут доктор. Большинство врачей бежали из города. Мы все, кто остались. Но самое плохое, мы ничем не можем им помочь. о хо хо, -хо. У тебя, походу, изо всех мест прямо уже льет, да? Воды! Друг, дай мне воды! Я не знаю, у меня есть вода? Я могу или не добыть Воды! А, там лестница есть наверх. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну Чуть не пробежал мимо. А, таблетки. Доктора. Просто отдай его мне! Не объясняй военным ничего. Я не могу! Там что-то происходит у них. Я не могу в шкаф залезть, нет? А стрелять? Я что-нибудь могу? Ну, я сейчас жму на тап, оружие никакое не выбирается. Ох! Вообще весь черный. Я, наде... Я вот пойду обратно, надеюсь, ты меня не пристрелишь. Так, тут. Не спрашивай меня. Я знаю столько же, сколько и ты. Я не могу твой ствол взять? Дайте мне патрон в ствол. Я слышу, что они вернулись. Но начальство пока молчит. Кто они? О! Порох! Это секретная информация. Мне нечего вам ответить. А ты типа главный, да? Ты что-то знаешь. Но молчишь. Так. Проходите. Вас ожидают. О! Он здесь. Они будут тут через 20 минут, сэр. Так, слушайте внимательно. Куда ты направлялся? Вальстрим? Сынок, Вальстрима больше нет, как и остальных горных, горных городов. Нам нужен твой пояс, чтобы доставить важнейший груз. Его уже цепляют к, ло к локомотиву. Доставь его в Нью-Костфилд в нью и ожидай дальнейших инструкций. ого Вы видели мой поезд? Он разваливается на ходу, как и у всех нас. Но приказ есть приказ. Десять минут, сэр. Черт, давай быстрее! Твой новый маршрут они задели только краем, поэтому там могут остаться выжившие. Спасти, кого сможешь. Это твоя второстепенная задача. Вперед! Удачи, парень. <coughs> <coughs> так, спасти, кого сможешь. О, я уже вижу, куда-то можно вниз. С... Опа! PH1. Что это? Уже вижу, куда можно это... Это Хо-хо-хо, спуститься. Так, мне что-то там цепляют к локомотиву, блин. Они вообще, мой поезд, видели, он на ходу разваливается. Как мне... о Чувак, мне кажется, ты это... Феб, наверх? Я чувствую их. Они уже рядом. Наконец-то. Так, вот это больной ублюд какой-то. Поехали дальше. Так, туда нельзя. Опадь. Ох ты, е-мое, у него из маски все течет. Необщительный какой. Так, ну ладно, полезли дальше. Так, так, так. А, -а, -а! Вы, у, меня, у меня даже. Серьезно. И прям убил за стулом, да? Блин, чуваки, у вас тут такое творится. Тут он сидит, моргает. Ладно, полезли отсюда. Ч сейчас будет? что сейчас будет? Ай-яй-яй, выползай. Тихо. Так, 6-9-4-3. Прости. Я ничего не могу с этим сделать. У нас приказ сопроводить груз. Проходите на поезд. Серьезно? Вы со мной поедете? Стоп. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Блять, как отсюда выйти? А, во-во-во. Там что-то нацеплено. А, я не могу это прочесть. Ну ладно. Тогда вводим код. А, 6, 9, 4, 3... Да, все, отлично, принял. Ну, погнали. Это, то есть, вот это вот груз, да, мне прицепили еще бонусом. А, Ну, ладно. А, они что А, еще и тут что-то надо делать. А, это мне нужно за этим следить. А ну охренеть З замечательно, еще и за этим что там кто-то в сети а, Джеймс Бидл ты сейчас на севере у вас там все в порядке как сказать бывало и спокойнее передаю что, что, что слышна стрельба там молчит Джеймс Джеймс не в сети так, совет молчит так тихо Тихо, тихо, тихо. что пошло не так. Нет, тут все нормально. Опачки. А где? А, а, тут, пока я там бегала смотрел. А, это минус, минус, минус, минус, минус, минус, минус, минус, минус. Вот like. так. Так, нужно просто периодически за этим следить делом. Блин! вообще у меня ничего не получается, ё-моё что за хрень-то, а? ладно, давайте с, с этой штукой поиграемся приказ у них сопровождать груз раз и смыл их нафиг вы прибыли, отлично, ура, наконец Вали. А я что-то даже как-то не обратила внимания, как их снесло. Нормально так, блин, быстро так хоп, и все. Я один выж... выжил. Нет, чтобы хотя бы пушку оставить. Так, я никуда тут залезть не могу. Ооо! Джон, меня вызвали в штаб. Там что-то срочное. Если прибудет поезд, кот у меня. О, пистолет! Замечательно. Теперь я хотя бы отстрелюсь. Так, я... А патронов у меня ноль. Замечательно, замечательно. Я в восторге. А, деньги, ЖД-форма. Отлично. А, патронов у меня нет. У меня пусто. Вот, вот. Ноль. Zero. Три еды. А, это вот это у нас получается. Три еды. Так, а мы... Так, это мы не, не можем открыть пока что. Это, видимо, на обратном пути нужно открывать. Опа, стой. Требуется на постройку... Стража. Требуются инженеры. Так, так, так, так, так. А, это уже было. Это уже было. Тихо. Мы сейчас аккуратненько будем проходить. О! Я что... Список сегодняшних маршрутов. Ален Адамс. Бог, Босс Карлс. Майкл Мелторн. Чарли Черкзе. Та, та, та, та, та, та, та, та. Патрон для пистолета. 6 штук. Отлично. Заряжай. Замечательно. Так, сейчас мы... О, боже! Вы спасатель? Хорошо, я поняла. Типа я ее зову на поезд. Жду вас на поезде. Да. Патроны для пистолета. Еще 6 штук. Одежда. Металлолом. Две штуки. Зачем-то он нам понадобится. Так, давайте мы его сзади обойдем патроны, я так понимаю, сейчас беречь надо. Ах, ты его через это не простреливаешь. Зашибись, блядь. Просто офигительно. А, с лестницы стреляет. Отлично. Так, тут ничего. Вот, вот эти вот, блин, быстро. Они мало того, что быстрые, их еще хрен это... Убьешь. Причем даже если стреляешь в голову, им похеру так петру так начальнику так, так так, вот код для блокаторов отлично нашли нашли код это замечательно и типа он мне тут предлагает сразу назад стоп это груз какой-то просто да ну-ка да смотрите это какой-то груз ну-ка я просто я просто попробую его это само к себе закинуть попробую довести Поняла, это просто бросаться, хорошо. Значит, там нас что-то где-то вот ждет. Ну, мы могли стулом бросить, ну стулом, блять, пока он подберет, пока туда-сюда. Так, еще ниже, были там еще что-то. А, а у меня все, у меня один патрон остался. Отлично. Смотрите, один убивается так. Вот же падла. Так, мне нужны еще патроны. Мне нужно очень много. Да ладно, пройди некуда. Только вниз, только хардкор. Карандаш. Отлично, замечательно. Мне он прям вот поможет, ваш карандаш. А, я же могу прикладом бить. О! Кстати, да, я же могу это, драться. Значит, это нужно прием туда-обратно, да? Так, сколько у меня патронов? Шесть? Больше шести. Давайте мы этого забьем ай -яй. Так, сколько? Пять ударов ему надо, по-моему, да? Так, ну он нас чуть-чуть повредил, это не страшно. ай вот, вот, вот, вот, вот, вот, тут, тут Тут даже вот, на стенке. все, все, все, все, все нашлось. Ну ну вас нахер. Я это. Деньги, карандаш. Так, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот так вот, отлично. А, 4 удара надо. Слушайте, ну так мы можем жить. Так мы пока можем жить. Просто вот в драке. Чисто в драке. Так, там выход, по идее, должен быть. Давайте сначала вниз будем спускаться. Вот, вот, уже научились драться. Ну, у нас, естественно, первая смерть кому. У меня это как, как обычно. Так, стол мы берем. Потому что вот эту тварь нам убивать долго. Во-во-во. Просто удар-отход, удар-отход, удар-отход, удар-отход. Работает. И ни единого патрона не потрачено. Так, тут еще одна дверь. Он нас не убьет? Стой. Стой! Сперва скажи, кто ты? Я машинист. С поезда? Ну да. Поехали со мной. Отлично. Жду тебя там. Хорошо. Отлично. У него ствол, у меня ствол. Так, вроде бы мы... Опа. Патрон для пистолета. Порох. Так. <клёх> Этого уби... Этих убивать смысла нету. Там нам проход... пройти некуда. Тут мы все просмотрели. Да? Так, тут все закрыто. Угу. Ну ладно, тогда уходим. Этих я не трогаю. Мы их в пень. Ещё... А то еще цепанут меня? И что мне тогда делать? Ну их нафиг. Uh, да, все, мы его тут прочли. Так, у нас еще плюс два чувака. Они мне дадут денег, интересно. Так, шесть, восемь, четыре, восемь. Да. Сила в ногах. Получено достижение. Погнали дальше. Это, видимо, за то, что я их там подпинывала хорошенечко. Так, кто-то в сети. А, Николас Вилсон. Ты не едешь, не едешь в Ронбут? Нет, прости. У тебя все спокойно? У тебя все спокойно? Не помню, что бы тут строили тоннель. Прости, связь пропадает. Николас не в сети. Минус еще один машинист. Вот такие у нас дела. Машинисты пропадают. происходит. Ой, там башни какие-то. Так, вы у меня тут как? Это было близко. Что там случилось? Кто эти люди? Неужели непонятно? Это оно? Оно? Так, что у нас тут все в порядке? Тут? Второе посещение. Нет. Нет. Так, нет связи. А, сейчас будет только вот эту штуку дурить, я так понимаю. Да? А куда, по-твоему, мы едем? Машинист сказал, что у него приказ ехать до Ристоля. Ну да, получается, только вот эту штуку дурить. Я видела, как машинист забрал у тебя оружие. Где ты его достал? Нашел. За хранение оружия предусмотрено пожизненное. Я в курсе. И ты думаешь, с этого дня кто-то будет интересовать? Са. Что закон, на что нет? Хотя я с радостью забрала бы свой пистолет назад. Так нет, я тебя кормить не буду. Мы приехали. Тихо. Блять, не туда, не туда. Сейчас, пока он не сдох. Или они с нами дальше едут? Блин, я не посмотрел, куда они с нами едут. Они до конца с нами едут или где-то высадить надо? Опачки. Кажется, они с нами дальше едут. Ну, давайте. Так, пока есть возможность драться, я буду драться. Я не хочу уходи уходи Мразота, уходи опа есть <смех> убит О, можно окно выбивать <смех> Отлично. заперто значит где-то должен быть ключик это что сейчас было тут что-то пронеслось или мне показалось сигареты патроны провода Таблетки, туалетная бумага. А мы прострелить можем? Нет. Заперто. Ладно. Так, у нас 17 патронов. Один я... я ушел. Ать! А, это газета пролетает. Господи. Так, этого мы забили. Отлично. Ой-ой-ой, что-то мне это не нравится. Так. Ну тут дают ящики специально под этих мелких. Прям вот идеально. Чтобы мы могли их э, уработать быстренько. Чтобы они не мешались. Так, давайте. А, по, по, по, по, по одному! Сейчас я вам коротес дохера вас. Я. Опа. Я и так могу. Ничего себе, ничего себе. Так, патроны, тряпки, металлолом. Стул. О, ну вот. И что тут такого? Ты серьезно? Да он целыми днями сидит в туалете Вместо того, чтобы работать Все работа на меня валится. Может он болен чем? -то. Да, ленью Сейчас, подожди, шеф зовет Марк, ты тут? <как> Кажется, уже нет и уже это не Марк О! <как> Есть! Прям на голову Так Тут ничего <связывая> а, а вот этот, как и у который в толчке постоянно сидит. Таблетки две штуки. Хать, хать, хать, хать, хать, О, я даже... Эту херню я могу избивать. И мне удалось ее убить кулаками. Охрененно, я считаю. Так, ключ. Вот они. Тряпка, форма. Этих можно перебить. Ну, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Я их перебью, Конечно. Тут дальше никуда не пройти. Сейчас мы поднимемся наверх, откроем тут дверь. Посмотрим, что за... Она там дальше, да, кажется? Да, она дальше. Так, сейчас мы спустимся. Тогда, тогда давайте вот тут вот проходить. Ага, сейчас. Отсюда я могу стрелять? О, смотри-ка. Более. Сейчас я перезаряжусь Подожди, подожди, подожди Давай, от, отбеги чуть-чуть Еще, во А, во, во, во, все, убили Все, перезаряжай Так, ну мы молодцы, мы справляемся Зажмите правую кнопку мыши, чтобы удай... Зарядить удар Ох ты Фига себе это как, тут дед, блин, из за Резидента. Не стреляй! Я не из этих. Мне нужна помощь. Нет, я больше никого не видел. Хорошо, поспешим с кодом. Я буду ждать на поезде. А? Так, ну, мы нашли ключ. Мы можем открыть дверь. Вот. 7983 шкафчик одежда порох еда это хорошо что еда еда это прям редкость откуда собака не поняла я прям вот отчет его слышала тявка не Вы же тоже это слышите? Гав, гав, гав, гав. Собака. Так, этого надо полечить, этому пожрать. Сейчас, сейчас, подожди, я тебя полечу. Что у тебя там? На, тебе. А, а сколько у меня аптечки осталось-то? Так, ребят, я не могу их читать, аптечка одна осталась, еды три. Так, что мы, зачем теперь следим? Так, это, вот за этим теперь следим, да? Ты же сам говорил, что это обязанность машиниста. Так, тут все в порядке. Да, но это большой риск. А для тех, кто уже на поезде. Я думаю, что люди, которые составляют его инструкции... А тут, кстати, вас куда? Ты все время будешь истекать кровью? А вот здоровье падает. Я ему, наверное, очень рано аптечку дала, да? Да. Награда, награда 60, награда сотня. Я выжил не благодаря совету и их инструкциям. Потому что смог добыть себе оружие и прорваться к поезду. Это ваш совет, так и не подго... подготовился к их возвращению. Где чертов страж? Ну, откуда мне знать? Я 23. А, я 23 года платил налог на него. Ну, это все как обычно, ты чего ожидал? Платила, чтобы быть в безопасности, когда они вернутся. Так, оно, оно в порядке. Теперь что? Ты как? Пока держишься. Ладно, си сиди. Черт! Вы в порядке? Да. Одна из этих тварей. Меня чуть не угробила. А. там еще рано радоваться приехали приехали приехали ура Блять, не туда подожди не подыхай подожди подожди подожди пожалуйста выйди на этой станции я тебя прошу пожалуйста выходи уходи я не хочу на тебя аптечки тратить но это же пипец блин мне не хватит это это что Это зарядка, что ли, какая-то для чего-то нужна, да? Так, стоп. Заперто. Ага. О, зачем тут лестница? А через крышу проникнуть. Ага. Так, избиваем, избиваем сразу, сразу. Тух-тух-тух. Пусто. Замечательно. О, это тоже можем выбить. Так, ну тут вроде все. Так. Но нам по-любому, наверное, где-то надо будет как-то спуститься. Блин, надо это, было этого мелкого потренироваться. На нем забить его быстренько. Так. Ту, патроны, так, тряпки, порох. Блин. Твою мать! Я не успе... Я как бы нажимала бить. Но он не бил. О! Хорошо, что хотя бы на этом месте. То есть если он начинает бить, то это все Алис, да? Давайте мы возьмем стул, короче. Ну, тебя нафиг. Таблетки. О! Шикарно. Так. Тихо, тихо, тихо, тихо. Подождите, мы же ведь собираем какие-то таблетки. Я когда к этому чуваку подходила, у него там тоже внизу высвечивались таблетки. Может, их можно как-то использовать? Еда! Еда это хр... блять, а аптечку дайте мне! Короче, этих из пистолета. все, я больше не строим из себя рэн, просто валим. Дорогая Марта! Комната в общежитии оказалась намного меньше, чем я ожидал. Здесь буквально нет ничего, кроме стола и дивана. Возможно, у меня получится ночевать в офисе. Нужно просто немного потерпеть. КПС моего соседа гигантское окно в ванной. И все видят, как он моется там. На кой чёрт? экспедиционист, Что же я могу сказать? Нравится ему? Верни мою ложку. Все в общежитии знают, что ты их воруешь. О, труп. Ложка! <смех> Патрон для пистолета, таблетки ложка! <смех> Опачки! Тихо! То есть они не пробиваем, то есть к, к нему нужно подойти, сбить шлем и уже выстрелить. Замурчательно. Я в восторге просто. А, подождите, холодильник открыть. А, ложка, бутылка пива. Все в ложках тут. Чувак, какой-то фетиш на ложке. Так, этих мы избиваем так. Так, у тебя правда в руках. Так, мы тут что Нет, пока не можем. Опа! Батарея. И я ее. Её... Батарейка! Так. А на тебя патроны тратить не буду. Мне жалко. Жалко патронов. Крупка. Интересно, мы реально мы можем что-нибудь довести из этого? Нам, мы, мы, нам нужно что-то брать. О! О боже! Кто ты? Там что? О, oh, хорошо. Это что вообще такое? И мы ничего, вас всех кормить? Жил был король. В одной стране жил был однажды в одной король, который жил в одной стране. <сorice> <сorice> Это типа писатель, да? Какой-то. Так, давайте откроем. О, мусорка, пока ты. Тряпки, три бакса. Ой, сука. <стрес> Так, тихо, я, я размерничалась, блин. Сейчас, оп. И в голову, блять, мимо. Что-то как-то не получилось сразу. Блин, это уже опасненько становится. Так, давайте возьмем стул. За... Подождите. В смысле, заперто? А у кого ключ-то брать? А, может быть, подсоединить вот это вот? Сейчас вот так вот обойдем. Получается, да, подсоединим. И может дверь откроется? This is Magic! Oh -oh. Мы же больше никуда не можем пройти. А тут что. А, это верни мою ложку. Может, мы тут все обошли. Может, я что-то не вижу, не знаю. Нет, это вполне, конечно, возможно. Что я что-то не вижу, не знаю. И скорее всего, оно так и есть, но. Унитаз. Нужен ли нам унитаз в поезд? Минус 10 или что? Что это на окне? Так, 24 опен. Магазинчики круглосуточные. Так, это мы можем сюда, значит, вставить. Так, ну-ка. Заперто. Да -мо. И кода нету. Так. Так, заперто. А где А как мы можем его открыть? Я как бы никаких ключей, ничего такого не замечала. Ну-ка стоп. Патрон тряпки. Блин, замечательно. Я тут не это, не, не обшарила ничего. Молодец, такая. Может, где-то надо кулаками помахать? Хоть, хоть, хоть. Тут нет, тут ничего такого. Это мы читали про ложки, ворот ложки, да. Так, я как бы не замечаю, что чтобы еще что-то было. Заперто. А вот, господи, ёб твою мать! <смех> Твои же налево. А, я... а вот он. Твари, а. Так, это... Короче, открываем дверь и сразу отходим. Да, то, что ты будешь делать-то с этим-то, а? Так, сейчас. Ключ. Ту. Открываем. О, стул вообще убирать с первого раза. Да что ж, я не попадаю-то в этих. Так, 3, 3, 9, 7. Ага, все. Так, одежда. Окей. Вс, берем и выходим. В принципе, мы тут вс. Ну давай. Вс, подключаем. Так, 3-3-9-7 Я знаю то, что, наверное, можно было в шкаф Сейчас заглянуть еще раз Мы же до этого, получается, сохранились Но в пень Погнали Так, сейчас у нас, получается Мы тогда еще одну станцию посетим И я думаю, на этом все Можно закончить Да, е-мое Вот сейчас про проверим Таблетки есть А, это в награду он дает таблетки Стой! Подожди, не, не умирай! Подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, на! Спасибо! Блин, он же помирает! Что у тебя за проблемы с телевидением? Так, тут все нормально. Вот это теперь нужно контролировать, да? Ну, давайте. Так, все живы, все, все нормально. Так, вверх оно идет. Вверх, вверх, вверх, вверх. Почти к двум. Блин, теперь я отожрать захотела. Так, еды. Ап аптечка у нас все. Я боюсь, он не доживет просто. Мы не, см не сможем его настолько долго протянуть. Так, еда есть. Это тоже. А ты из этих? Из, из, из кого? Простите. Думаешь, что первого посещения не было? Тут, тут все в порядке. Я такого не говорил. Блин, этот не доживет. То есть было. Мне нужно видеть доказатель, чтобы поверить во что-то. Это уже до четырёх поднял Что это вообще такое? Почему я вот еду и контролирую это? Что это вообще такое? Какого хрена его повесили на меня? Блин, давайте мы уже приедем. Я боюсь, это не доживет. А докуда он едет? Ой, не туда. Сейчас. Докуда он там едет? Ты докуда... Да, все, он труп, я не могу его лечить, у меня нечем лечить, он у меня просто вот все. Дай гудок. Твою мать! Конечно, по просьбе. работала ну, я моя. так похоже я забыл кот у себя дома скоро вернусь если прибудет поезд из элиды у него большая стоянка я должен успеть прикольно че же все уходит пусто отлично я, я в восторге тихо-тихо-тихо я опять так дерзко открыла дверь совсем забыл про вот всякие блин у меня птичек не осталось ничего не осталось у меня этот Говнюк, он все это самое и сдох. Напомнить Марку, чтобы он не забыл код от блокаторов дома. Эм, безполезнят. Ты что будешь делать? На тебе тоже в чайник. Ой, тихо. Смотри, сделаем вот так вот. Оп. Так, патроны, старые книги. Блин, дайте мне аптечку, пожалуйста. Подбежал и укусил. Просто подбежал и укусил. Так, ладно, сейчас еще раз. Так, это он забыл. Я забыла. Так, напоминалка. Теперь аккуратно. Так долго убиваешься-то. Так, этих валим. Я просто это записываю сейчас ночью. Сейчас время у меня 3.48. Поэтому я немножечко сонная. Легка прям. Совсем чуть-чуть. и -ка. Интересно, он вверх... А, вверх он не стреляет, смотрите. Так, тряпки патрона для писания старой книги. Замечательно. Отлично, бей в другую сторону. Почему бы и да? Отойдите, пожалуйста, сюда. Идите сюда. Алло, чуваки. Я буду вас расстреливать. Теперь нужно вот просто... Раз, два, три. Еда, еда, это хорошо. Аптечка замечательна. Так, ложка. Вот тоже любитель ложек-то. А? Так. мы вот тут вот. -то... Ага, тут заперты. Вс, вс, вопросов больше не имею, идем дальше. Так. Какой-то новый чувак. <звы> Замечательно вы мне подкинули, когда у меня жизни нет. А! Просто идеально, просто прекрасно. Великолепно. Бляхам. Что мне с вами делать, а? И так не простреливает. О! Патронов нет Одежда тряпки Монеты одежды Порох О, 6 патронов, отлично а Тут чашка идет Так, таблетки, мыло Унитаз Замечательно Мы унитаз мы сразу разбили Так, проходим дальше Так, это последняя станция И на, этой, на этом мы закончим, короче говоря Опа Что-то прилетело Кто это? можем с этим как-то взаимодействовать? Нет, не можем. О, тут мы... Уважаемый мистер и миссис Уолсон, доводим до вашего сведения, что отопительный датчик на вашем участке будут заменен в течение недели. Спасибо за обращение, Билли Крок. Отопительный завод Моргенштерн. Так, ну это вот давай забьем. В принципе, мне удается все это прямо сделать хорошо так. Так, бабос. Так, я деньги металлолом, но ну, деньги это хорошо. Ох о да что попасть ты не могу-то с первого раза сигареты таблетки. Вроде бы казалось бы легко, но нет, что-то идет не так. Я не знаю, Джейн, он все больше отдаляется от меня, постоянно пропадает в своем подвале. Может, он заменяет тебе? Мишель, ты где? Ау! Так вот внезапно пропадают люди. Дверь, пожалуйста, открой мне дверь, я тебя умоляю. Вот это вот тот самый подвал, да, в котором пропадает муж. А дальше у нас что? А дальше ничего, прохода нет. Ну значит у нас путь один. Так, а мы же еще можем накопить... Ты же ведь удар-то, ⁇ -мо ⁇ я забыл совсем про это. Он, наверное, с одного удара так валит. Вот. Отдали от блокаторов. Отлично. Больше ничего мы подобрать не можем. Ну-ка. Ты что, это зеркала? Картины? Картин какие-то, да? Так. Порох. А мы что-нибудь делать можем из этого? Вс, шуршит херня. Открывай. Ё, твою мать! Жалко, бомбы нет какой-нибудь. Пусто. Прям вот тютелька в тютельку, -мо. Так, он, кстати, на правую кнопку мыши, о, потом или пистолет, просто, просто кладет коробку. А на Е он ее прям бросает. Опачки. ё На Е бросает, на Е он ее тоже кладет. Он бросает на левую кнопку мыши. Опять с этого места, ё-моё. Ух ты, он два сразу завалил одним ударом. Так, ладно. Еще раз. Блять, надо подойти, ударить от. Блин, вот в первый раз так хорошо получилось. Прям... Ох. Я смогу, я смогу, я смогу, я смогу. Сейчас все будет. Сейчас все будет. То на вас хватает, патронов, то не хватает, блин. Ну как так-то? Блин, я спать хочу, не могу. Сейчас. и гор горло. Это, блин, пить хочу. А. <pięk>. Ч? один этот пошел. Я как я честно говоря даже как-то растерялась я даже это. А! <св> Блин, ну а в прошлом раз я хорошо был, он один пошел. Это же прям прекрасно, нет? аптечку использовать я знаю вы наверное вы там сидите думаете твою мать ты уже не воспользуйтесь этой гребаной аптечкой Блядь. так отстреляла мелких сразу перезарядилась сразу блять то они стоят то идут то стоят то идут сейчас сейчас все будет красиво сейчас блин ну Ладно, уговорили, уговорили, ладно. Если отсюда брошу, то тогда. Работает, нет? Блять, хватает просто тютельку в тютельку, блин. А -а -а. Я его могу руками задолбить, но я не знаю, что меня сейчас дернуло. Черт, иди сюда. А, он куда-то в другую сторону. Ша Я, я просто испугалась я, мне, мне, уже, мне уже вообще страшно где-либо ходить Ключ от цеха? А у нас где-то было заперто? Блядь Я просто пытаюсь тестировать этот -то его заряженный кулак так, у нас есть ключ от цеха. Ключ от цеха. Я просто, я уже вот... Я там настолько задолбал, что я, я не помню. Так, код у нас есть. У нас есть ключ от цеха. Я хочу туда зайти. Я... Ей бога, я уже не помню, где? Где у нас что закрыто? Нас... Да, что-то было запертое. Что-то было, что-то было, что-то было, что-то было. Вон там вот было что-то, да? Где-то здесь. Или нет? Так, тут мы кот нашли. А, ключ от цеха? Вот цеха? Так, ну тут уже обратно не пробраться. Ключ от цеха. Сейчас я просто еще вот тут просматриваю наверху. И пытаюсь вспомнить, где что было. Запертого. Так, ну тут уже никуда не выйти. Вообще не помню. Ключ от цеха. От какого цеха? Я, я просто сонная, я поэтому я сейчас как-то очень плохо, тяж, тяжело соображается мне. Так, сейчас я пройдусь вот тут, тут вот тоже я не могу вспомнить. А цеха. Вот мы, получается, мы уже в заводе. На заводе. Никак никуда пройти не можем. Тут у нас все пройдено. Если мы переходим туда, то мы спускаемся вниз. Ключ от цеха. что заперто вот это? Чё было заперто вот это у нас? Было что-то? Блять, вообще не помню вообще. У нас никого не было, да? Блин, слушайте, я не смогла найти, короче. от какого цеха этот ключ? Короче, поехали тогда. И будем на этом заканчивать. Всё, заканчиваем тогда. <губерния> <губерния> Всё. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем огромное спасибо, что были со мной. Надо этих придурков покормить. Я ж... Все. Спасибо большое, что были со мной. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я вас всех люблю, целую, обнимаю. Всем спасибо, всем пока!